Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся на канале Games И что-то я как-то не помню этого места Оно просто загружается по-дебильному Оно загрузилось там, где мы отрывали куклам головы Я как бы все сделала Пошла дальше, решил решила дойти до момента, когда У нас там что-то было Я просто не помню, где я закончила И вроде бы вот Вот оно Вот этого места я не помню Поэтому, скорее всего, вот здесь где-то мы тут на пороге закончили. И тут на сцену выходишь ты. Ну, наверное, да. Оно загружается по-дебильному. Он не сохраняет на том месте, на котором ты остановился, поэтому тебе очень тяжело ориентироваться, где ты там остановился, что еще происходит. Тут какие-то пират, пальмычку Тут что-то, что-то, то Вау! Здрасте! аккуратней пожалуйста, извините. Давай подними же кого чё а это ну давай похоже ситуация в корме изменилась квартир квартирмейстер будь прокляты ты и твои мятежные мя марионетки я так легко не сдамся Ух ты. только коль гибель ждет меня сегодня то от твоей руки от твоей начали Ой, я, типа, в кого-то из них могу выстрелить, да? Part, Играй свою I'm роль, in. злодей! Я жду! Не поддавайся! а а, -а. Do Не делай этого! Right. Верно! Немедли! Ты знаешь, you know, я wouldn't. бы не стала колебаться! Ну, ладно! Yes. Да! Докажи, кто like что me. ты сильный, как я! Ah! Ah! Ну ладно! Мы же против диктора играем, ну по крайней мере я. <laughs> я как минимум. Че, он говорит не смей, а я стреляю, а он такой нет, я говорю да. Лили, Лили, Лили, Лили, Лили. Лили, Лили. Лили. я, Лили. я думал, что тебя не стало. Well, Все верно, well, не было меня. Теперь же What? нет ее. Дай кем я была минуту назад? Больше нет? Теперь я могу стать другой. И куда ты пошла? Не себе Как-то ты разворота, поворота, непонятно что. Так, это был хороший выбор или плохой, я не поняла. А? Надеюсь, хороший. Что это? А? Я, я, я, я, я, я э, слампи. Что такое слампи? Слампи, э, слампи босс, мы слегка ленив, вообще-то настоящий лодер. Если бы он мог, весь день штаны бы простиживал, но пиратство зовет. Так говорит капитан. Так, это мы покрутить ничего не можем. Окей, о, а, тут что-то, ну-ка, да. Зацепись, пожалуйста. Поползли дальше Давай, оп Встаем, ну-ка, что там наверху? А, ничего, не лезем? Ну ладно, проходим дальше Так, ну мы пристрелили сестру This Смотри, это лучший момент По... тут, тут мне все мешает как, как смотреть, вот так вот Два корабля засосывает воронка ну, тут мы уже были 100-500 раз. Идем. Больше нельзя задерживаться. Офис. Ключ от офиса. Ну, пойдем. Нам каждый раз дают какие-то ключи здесь. Мы постоянно куда-то ползем, куда-то проникаем, какие-то ключи находим. Что тут вообще не... происходит такое? прям такое, вот такое, вот такое, да. О! Знаю. Отныне я буду... Капитаном Бейнсом, черным странником. Но, капитан Бейнс, не девчонка. Придержи язык, квартирмейстер. Я могу быть кем захочу. А если ты, малец, против, отправишься рыб кормить. А мы забрать это не можем? Ну, типа, мы нашли, потрогали и положили обратно. Ну, окей, ладно, хорошо. Хорошо. Потрогали, положили обратно. Поползли дальше. А что это у нас тут? О, это же. Наш... Что ж. Опа. Там что-то интересное пойдем. Надо скорее, скорее, туда, скорее, скорей. Там что-то интересное. Мне, мне нравится. Мне эти звуки прям. Ух. Там что-то веселенькое. Так, ну пойдем. О! Ничего себе. Давай. Кто там? Это в, в окошке что-то? Подожди. Я хочу на это посмотреть. А что-то у меня тут было? Или мне показалось? Мне показалось, что тут можно... Вот. О. Внезапно. Я вообще сюда случайно подошла. А! Мне было интересно в окошко посмотреть. А, вот какую-то штучку нашли. А, что, тоже хорошо. О, записочка. А -а -а. Меда скромчий, Больше всего на свете любит золото Способен учить его на другом конце света И всегда направляет корабль к сокровищу Это типа игрушки, да? Так Так, что еще? Тут есть интересного ну, все. Вот еще что-то А, это мы должны что-то собрать, я так понимаю Какую-то Что это? Кнопочки какие-то? Так. Ага. И... А, -а, а. Без понятия, что я делаю. Так, сейчас. Щас... Какая-то какая подводная лодка. А это что? Что такое? А, -а, -а, а. Вот, собираем ракету. Оп. Еще не хватает. Еще кусочки не хватает. Вот тут вот должен быть где-то. Сейчас. Сейчас, сейчас. Вот он. Во. А, значит, это детали запланированной акции такая вот. О, отлично. Нашли еще один снимочек. Замечательно. Чё еще? Еще есть что-нибудь интересного? Ну-ка. Ну давайте, запу... последняя часть. О, как все серьезно-то, однако. Погнали. Запускай! Чё? <гас> Сосало <свят> Стекло всосало Мой брат Он всегда был рядом Шел за мной по пятам Молчал, грустно улыбался Был словно теплая тень Был всегда рядом, но при этом где-то далеко Порой, когда город накрывался, накрывал сумерки мы убегали из дома Он взглядывался в ночное небо Смотрел на звезды Хотя на самом деле не видел их Он видел что? Тысячу пылающих душ Его глаза загорались И звезды были в них И тогда я понимала, что в него есть особое пламя Способная разбить тысячи сердец. Способна привлечь тысячи взглядов. Может вызвать тысячи слез. Мой брат. Тихий мечтатель. Он грызил о дне, когда мы сможем все бросить. И отправиться в путешествие всей жизни. Его звал свет на горизонте. Манящее пламя. Да, в нем была искра. Он мог заставить тысячу душ полыхать. Подарить им ощущение жизни, подарить им бессмертие. Тысячам. Но только не мне. Только не мне. А что? Мы предавались мечтам, глядя в небо. А, в ночное небо. Когда казалось, что достаточно протянуть руку, черная тень заткнила солнце. Грыза рассеялась, ее сменило нечто другое. Нечто свирепое. Нечто... Что? Зато в космосе полетали. Это а то все корабль, корабль. Все на море, да на море. Драхуйте. Так. Ладно. Дверь в могиле тоже неплохо. Или это я просто в яме, или что это? Oh, происходит. О no. oh, нет, как же теперь поступит черный странник? Что там происходит? Там что-то два корабля или что или как или что там происходит? Не понимаю. Во, наконец-таки видно более-менее картину. Да хер его знает, все равно я не понимаю. Я вижу там луна, два корабля. One не волнуйся, когда-нибудь мы узнаем, что там в финале. Bedroom. Это поля. Задняя комната какая-то. Какая-то задняя комната. Ну сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Так. Проходим. И опять я загрузочка будет. Все как обычно. Как обычно. Лили, а если случится что-то плохое? я тебя не найду. Слушай мой голос. Сохрани его глубоко внутри И я всегда, всегда буду рядом с тобой forever. На веки. На вот так вот Forever oh, Ну ладно Ну ладно, хорошо, хорошо О, смотрите, ночное небо Ой, там опять что-то взрывается Прикол, пойдем Звезды падут вот ты там рычишь, кряхтишь. Что-то что Это вот, вот, вот за этой вот комнатой. Так, куда надо стрелочка там ведет? Ну пойдем. О, там что-то. Что-то еще и там происходит. А, ah, блин, это ведь это самое свет какой-то пытается к нам продраться. Тут точно больше ничего нету. Включаем радио, вытащимся. Мне так и хочется вот в эту музыку, она такая... И хочется добавить... Ран. Ну, водичку включить. Фух, фу. Так закрыто. Если хочешь дойти до конца, запомни, чудовище пугает, но оно и тоскует. Потому что оно так и так же потеряно, как и мы. Чудовище? Так. Вообще не понимаю, что -то происходит. то прикольно. Прикольно. Что же за... А, -а, а... Мы можем подглядывать? Ой! В смысле? Я все, все, я не дую, не дую. Чуть-чуть там за -за заскрипело. Так, все, я все сделали. А это мы типа ветер отрубаем, да? Так, теперь мы здесь, да? Все. Так, нужно еще дождь выключить, дождь выключить, дождь выключить. Это вот, вот, вот. Подожди, подожди, подожди, расти, расти, расти. Так, все нормально? Оно растет или мне кажется? Когда я... А, нет, мне кажется, да? О, тут целых две двери, да? Одна за... заперта? А, ага, понял, приняли. И вторая заперта. Так, я что-то не изделил? Или мне нужно одну раковинку? Вот так вот, да? Вот так тебе нравится. Вот. Щупальца какие-то. А! Что мы там выращиваем? А, вот тут подглядеть можно, да? А вот это просто... А, это просто заперто. Хорошо, хорошо, давай. Подглядываем. Так, ему... И тут ему плохо. Так, ну давайте смотрим, что тут не так. Что, что тебе тут не нравится? Так, давай, мы тебе водичку включим. Водичку включим. Солнышко нужно, солнышко нужно. Музыка говно. Музыка говно, да. Во, растет. А? Что-то мы вырастили не то. Что-то пошло не по плану. Растили, растили с любовью. Оно нас берет, сжирает. Тоже неплохо. Так и чё закрыто ну проверяем закрыто ничего не берем закрываем и оно убежало? так ну по идее нам сюда обратно в зеркало получается да Актри. 3 будет рад раз кровавые крысы или как или как это переводится я не знаю Так. Это, это то самое чудовище, которое мы вытащили, да? А это что? Внезапненько. Ух ты, выход на улицу. Опа. Тут что, все двери открыты? Опа. Выходи на бой одноглазый. Сейчас пожалеешь, что у тебя нет второго. Ой, герой. Я знаю, что это было сейчас. Что это за фильм? Сказка? Сказка это чё? Уважаемый господин, по инспекции, приведённая на вашей территории, совет графса обязует вас принять... Обязует вас принять необходимые меры пожарной безопасности, а именно обеспеч... обеспечить свет соответствие театрального реквизита перечню огнестойких материалов обеспечнолития наличие запасного выхода из театральной на случай из блин, что ж такое из театра на случай пожара я блин, пытаюсь читать наперед как-то вам дается 30 дней на выполнение этих требований с уважением подписьни неразборчивый инспектор полицейских и пожарно-спасательных служб его величества всего 30 дней вот паразиты нужно задержать их Да. Я не выключала музыку. Шепчет кто-то. Вот. Look, Смотри, это он. What? Что? Who? Кто? Это он, мистер Харви. Он доставит down. нас туда. То есть это они в газетах увидели корабль и уже решили на него забраться. А наверху что у нас? Так, спокойненько проходим. Чисто из, чисто из любопытства. Давайте глянем быстренько, чтобы понимать, что мы точно ничего не упускаем, что у все есть у нас. Мы все осмотрели. Мы большие молодцы. А, а что эта дверь-то открылась? Так, ну тут все равно все закрыто, поэтому как бы... У нас вариант, в принципе, вот тут вот выйти, да? Люсия Старпом а, не потерпит неуважения к, эки... к экипажу или капитану, потому что она гордая, очень гордая. А, с попугайчиком. Какая прелесть. Так, ну... Так. Достаточно крошечной искры. Типа, чтобы все сгорело, да? Ты на это намекаешь? Так, хорошо, проходим. Так, тут ничего нет. А тут... Просто так выглядит, будто тут какой-то проход есть. А что, нет? Ну, давайте, пошли дальше. Вот, сейчас, я так чувствую, будет весело. Я так понимаю, это лабиринт какой-то внеочередной, Father, да? No, Папа, не надо, пожалуйста! Что, что? Он решил поджечь свой театр? ле лезь! -le -le Просто оставь нас в покое! Так. Или что он решил сделать? та, -ра -ра -ра -та Огненный меч. Вот они насмотрели всякого этого. Boy, said, Ты забиваешь под голову глупостями. От него и так был... никакого толку. А ч глупостями? А, а чем еще? Ты там всех тиранишь, значит. Так, ну-ка. Йо... Yo... Ты, ты сам ничтожество! Злоб на одноглазый урод! А ты меня Отвали от него, чудовище! Ох! Whoa! Whoa, whoa, whoa. <laughs> Куда бежать? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, спокойно, спокойно, спокойно, эй! Вот это вот сейчас накрыло. АГА! Так. А выйти отсюда нет? Понятно. Это, то есть, типа, от него прятаться нужно теперь. У нас лабиринт, плюс прятки. Ага, туда или сюда, пофиг. А, а что у него на лбу? Какая-то стрелка склада. Пойдем туда, куда эта фигулька указывает на лбу. То есть, если он как-то меня замечает, видите, или еще что-то типа того, да? Он начинает это, плескать из твоего лба на меня светом. Не-не-не, тихо, тихо, тихо. Так, ну пойдем дальше. Вот так вот, да? Мне кажется, ли что там что-то есть? Тишина. Такая тишина вообще. Зацепила, да? Ну, конечно, зацепила Не быть, быть Быть или не быть Так, ладно Эй Я начать не успела Тихо, одноглазый Джо Подожди Погодь. Так, вот так вот. Обходим сейчас потихонечку. Вот сюда забегаем. Да? <свы> Бежим обратно. Бежим обратно, обратно, обратно сюда. Бля, муха. Так, все, выбегаем, выбегаем, выбегаем, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Так, сюда. Ага. Вот он был финтушами хитрый. Так. Опа. Козлина. А, вот, он с этой стороны плевает. Все, хорошо. Я просто не сразу соображаю, где он плевает. А он не са, со... он по кругу! Так, тихо, тихо, тихо. Спрятаться. Спокойно, спокойно, спокойно, теперь пошли за ним. Так. Нет, сюда нам. Вот сюда вот нам надо. Теперь бежим дальше. Так, тут еще одна защита. Тут защита. Тут защита. Тут проход. Все, проходим. Кораблики. Ладно, пойдем по корабликам. А ч, нет? Типа, сестра пута. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Я думала, там защита! Мы знаем, кто мы есть, но не заемки можем быть. Да. Полностью согласна. Блин, и как, и куда? Ну тут как бог. Теперь ты в другую сторону пошел. Ну ладно. С этой стороны даже как-то побыстрее, мне кажется, будет, да, проход? Всё, пробегаем тут, пробегаем там, пробегаем здесь, вот так вот. Вот сюда проходим. Тут, в принципе, пофиг, в какую сторону, да, у нас. Да, и тут, и тут одинаковый проход. Вс ⁇ Так, бежим дальше. Еще. Блин. Господи, головы попадали. Так, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Где я? Что происходит? Вот сюда! Так, бежим! Бежим-бежим-бежим! Я... Так... Где-где-где-где тут была защита? о Иду! Ничего! Иду! Когда я есть, смерти еще нет! Когда смерть наступит, меня уже нет! Ах. Блин! Сейчас все будет. Сейчас все будет. Так, куда? Куда прятаться? Пусты? Нет. Пусты нет. Где я? А куда прятаться-то? Так, сейчас запоминаем дорогу. А, про просто вот сюда вот зайти, и все. Напротив фонаря. Опа! А... а, это новая дорога, что ли, открылась? Все, поняла. Господи. Я пыталась вспомнить, куда идти, а то вспоминать не надо, оказывается. Просто тебя перестраивается, на... да прекрати! Ничего себе! Что это сейчас такое было? Где? Тихо, а, тихо, тихо, тихо! Ага, пробегаем! Дальше, дальше побежали! Не будем терять времени, не, не будем тупить! Просто пойдем дальше! Так! Ой-ой-ой! Тихо, -ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой. тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! Подождите! Подождите, подождите, подождите, подождите! Так. Father, Отец, это сегодня. Знаю. Пойду ее навещу. Присмотри за домом, пока меня нет. Ты купил что-нибудь Джеймсу? Это ведь и его день. Я I... должен had был купить кое-что твоей маме это все на что хватило А типа брат э, при родах брата умерла мать я правильно понимаю поэтому типа отец его ненавидит это типа могила матери да так что дальше а, это лестница, господи, я думал, что это дверь Я уже это, пытаюсь ее открывать Туда-сюда, шат... шатать лестницу Что у нас тут дальше? Ну, пошатали чуть-чуть лестницу Ну, бывает Эээ... Это что? Я вот сейчас вот просто вот Please Прошу На помощь не больно Больно... Что это, мать Я больше не могу... Идите... Хватит... О! идем, Нам тут больше нечего делать. Мне больно... Больно... Господи, что это? Кто это такой? Ты кто такой? It hurts. It hurts. It hurts. Ну да, тебя так неплохо скрючил то Ну, надо удобно садиться. Хотя, да, кто бы говорил сейчас. It it ну а я тут что? Я же тут ничего не it смогу it сделать. It ну, у меня тут ничего не выделяется, я не могу ничего дернуть, я ничего не могу тебе сделать. Да? Получается Все it... yeah. кончено? No, Нет, мистер Харди. Сейчас только beginning. начинается. Так, моя какой-то. Так, наруши еще сидит, что-то там смотрит, втыкает. О, картина. Все, представляется мне как во сне. Отца я потерял. The weakness, Пабость, что напала. Так. Ну, погнали дальше. чё теперь без ключа? Так идем? Так. Ну, пошли. Я так думаю, это уже последний, да, заход здесь, мне кажется. Или они сейчас еще что-нибудь придумают? Нет. Да, смотрите-ка. Никаких загрузок, подгрузок пока что ничего не было. Тут мне ничего не показывается. <связь> кассета Дыши. дышу да? мы собрали кстати кучу каких-то препят непонятно четко там собирали мы молодцы мы молодцы так э -э прикол а подождите я сейчас определюсь с тем, где я нахожусь. Я где-то. Опа. А, ого. Идет запись. Ну, окей. Так. О! -о, -о! Все накрывает, ну давайте польем деревцы. Главное не залить Пей Помоем, польем И там, я не знаю Так, зеркало мы все еще не можем посмотреть Опа Ну здрасте, я только что отсюда О, я случайно Ты бежишь? Но знаешь ли куда? Ну блин! Одного персонажа создаешь, другого уничтожаешь. Но какого? Да я не знаю, я еще не успела ты ничего спорить. Ты руководствуешься рассудком, действуешь проницательно и обретаешь ниточки. Ты не боишься играть свою роль. Ты принимаешь неизбежное. Верните меня обратно, пожалуйста. Я случайно вышла. А, вот все, да? Етить, колотить. Что тут происходит? Ну-ка. А какой мы подобрали? Вот этот? Да, вот этот он же у нас выделяется, получается. Ну, погнали. Скажи, Джеймс, тебе нравится сидеть в парке? Я, Я не знаю. Не знаешь? Я думаю, да. Здесь могут быть кем угодно. А, я могу быть кем. Неужели? Можешь быть кем захочешь? Я? Я думаю, быть не обязательно. Я могу сыграть кого хочу. Ага. А, то есть мы сейчас играем за брата, что ли? Я почему-то думал, что за сестру. Персон же, Пройди до конца. Пусть твое сердце кровоточит! Вот ну, тут что-то прям такое вот прям. Прям все как-то хорошо. Мне кажется, нет? А! Вот сюда. Так, это мы видели. Это вроде тоже. А это не знаю. Это видели? Это видели? А, подожди. Или не видели? Это сестра и брат. Охера себе у него там что-то. Раздвоение какое-то прям. Так. Это отец? Одноглазый-то получается, да? Это получается ботяня. Да, вот у него еще эта камера в руках. Точно, точно, точно. Это попали их. Ну и все получается. О! Братан, смотрите-ка. Смотрите, кто тут. Игрушка. Две игрушки. О, как раз это его друзья. Так. Пусть сердце твое кровоточит. Хорошо. Значит, ну, не хорошо, но окей. Так, у нас тут до сих пор деревья. Так, мы все еще можем выйти. Так, что у нас тут? Погнали дальше смотреть. Во! Ай, да-да, блин, я пытаюсь это само увеличить. Вот оно. Что это? Оп. Так. И где оно? Это вот это, вот коряга, это вот это вот. Хера сейчас. Нет, подождите, это что-то другое теперь. А еще что-то мы можем увидеть? Оно, наверное, где-то спрятано, конечно. Сейчас. Или не спрятано. Или просто я не вижу, где это. Где эта херня? Куда ее положили? А мы что, больше ничего не нашли? О, зато смотреть, сколько бы мы остров нашли. Почти все. Это. Если судить по островам, то следующий наш заход будет последним. Так-то. Ну, какая -то тварь прикольная, а? Ну окей. Окей. Оп. То есть это следующий заход. А, это пиратская шляпа у нас так создание персонажа поворотный момент взгляни со стороны дыши вспоминай момент изменивший жизнь зачеркнут травму перед предопределяющие судьбу так типа мы пирата играем да наш персонаж почти создан я что-то что-то что-то надо это самое внизу проверить кстати там тоже где-то были какие-то записки, которые мы все ходили, читали. Где-то где, где здесь. Где-то здесь. Была еще какая-то... Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Скажу откровенно, слухи меня не радуют. Говорят, что тебя не было на съемочной площадке, режиссер в ярости. Вряд ли ему понравится, как ты работаешь над персонажем. Что ж, так или иначе, довольно скоро это все завершится. Твой друг и агент. Прикол. А! Не было на нас То есть мы опять... Можем открыть? Ты бежишь? You know ну, знаешь ли, куда? Одного персонажа создаешь, другого уничтожаешь. Но какого? Подождите, Это было сейчас. Ты руководствуешь рассудком, действуешь проницательно и обрезаешь ниточки. Но это было только что. Ты не боишься играть свою роль. Ты принимаешь неизбежное. И я опять просыпаюсь в своем месте, правильно? Ну да. Ну давайте, блин. Ну я просто боюсь, что следующий заход будет последним у нас. Поэтому как-то... Как-то... Как-то... А что, дальше проходить? Ещё пока не решено. Рановато, рановато. Ну, с другой стороны, я сейчас.. А, вот, пиратский флаг. А ч, мы можем сколько угодно раз выходить, и что, и что-то будет, или нет? Или, или как? Но я больше ничего не вижу. Пиратский флаг. Ну тут все так же, все такая же вот эта вот херня тут. дерево у нас тут, деревья со всех сторон растут. Нам хорошо, я не знаю, что он употребляет, но ему весело. Однозначно весело. Это что? А, тень такая. Типа тень. Типа тень. Ну, окей. Так, ну и все у нас тут сохранилось. Всё то же самое, да? Персонаж у нас, что у нас осталось с персонажем? У нас осталась рука-голова и все идея, он готов. Не, ну, в прошлый раз мы собрали сразу ногу-руку. Ну, короче, как-то так. Ладно. Тогда увидимся с вами в следующей серии. Спасибо за то, что были со мной. Спасибо за то, что смотрели меня. Оставлять свои комментарии. Ставьте лайки. И всем пока-пока.